Открылось у нас два новых магазина, два. Живая я или мертвая? Но мне Живая надо идти деньги. в магазин за покупками, за покупками идти в магазин. Здравствуйте. Здравствуйте. У Вас все еще тот же самый магазин, да. который про это, про игрушки то, да? да. Так. Чего же у вас тут новенького привезли в магазин? -то? Пока ничего. Все себе старый товар да. залежал. И вы даже не съездили на базу за товаром, товарищ продавец. Нет, он еще не приехал. Кто не приехал? Еще новый ничего не привезли. А кто тебе новый привозит? Нет, то есть еще не готовый, не привозит Пикачу. Пикачу тебе привозит новый товар. Нет. Нет, шучу. Нет, я... Заказчик. А? Заказчик. Заказчик. Заказчик. Да. Заказчик это ты заказываешь, а тебе приводит испедитор. Испедитор. Так, ну ладно, давай, товарищ продавец. Ой, у вас тут пазы полетели, кудыка. Ой, они тоже, что ли, продавались? Нет. Они не продавались, ну ладно. А то еще предъявите, тут мне за товары испорчены, скажете, деньги плати. Так, дайте мне, пожалуйста, продайте мне, пожалуйста, продайте мне, мне, пожалуйста, ножницы. Ножницы... Сколько они стоят? 30 рублей Возьмите, пожалуйста, денежку А не надо никакую сказку рассказывать за, за это Помните, мы раньше решили примеры Вы что, так много 40. денег? 40 взял? Ой, нет, сто. Что, а вот можно брать уже ножницы? Стойте стой. Тридцать руб... рублей, значит, хотя они, по-моему, сто стоят? Они стоят сто, ты сказал. Да. Ну, хотел взять тридцать, у тебя недостача будет. Ну, так че, давай что, давай сдачу что-то мне. Мне вам дам тысячу. Тысячу, ого. А, а у меня, я... ну ладно. Ножницы, ну, короче, я забираю. Большое спасибо. У вас очень интересный магазин, но товаров маловато, придется нет? вам на базу ехать. Нет. Я нет, больше в такой, не там, такой магазин, в который мало товаров, вообще без беспонтово покупать. Нет, а у вас еще тут нету никаких магазинов поблизости-то? Есть. А где, куда? Напротив. Напротив, это вот сюда что ли? Нет. А куда? Сюда что ли? Да. А куда? Вот он. Куда? Вот А сюда я маленько направо, да? Нет. Сюда что ли идти? Да, Все. Ой, кто-то меня трогает. Ой, -ой, ой это что такое? Магазин. Магазин. А Магазина. в магазине кто продается? -то все? А в магазине продавца-то нету, что ли? Я продавец. А, продавец. Я думала, продавец-то вот это вот, вот это железо. Это, это, это новый банкомат. Банкомат это у тебя? Теперь можно карточкой рассчитываться. Да. да. Ах, блин, у а у меня карточки-то нету. Вы можете мне дать карточку, товарищ продавец? Нет, номер у меня один. Одна. Вот, ну, вот, вот мне продавил. бы карточку бы кто-то подавил. Ой, спасибо большое. Так, что у вас новенького, товарищ продавец? Вот привези бакомат, свежую микросхему и еще одни такие, такие судебные. И гравиатуру привезли. Что, что, что, уточните? Гравиатуру. Грав... Гравиатуру? Или что, гравировать, что ли, гравиатуру? Клавиатуру. Клаву привезли на Кстати, да, у меня коты там бегали, бегали и на клавиатуру разлили пиво. У нас можно а. у вас ножницы возьму. Я этих купила. Да, и мне стол. надо там стой. Как будто я у тебя не брал. Давай. Че, как будто... ну, ладно. Так, надо? а чтобы я. А, я... а мне ваша понравилась. клавиатура понравилась. Сколько она стоит? -то, интересно? Таня вот, а вы теперь по карточке можете, да? А скидка да. у вас для пенсионеров бывает? Можете купить ее за рубль. Вот, вот. Скидка вот. для пенсионеров бывает? Да. А для толстых пенсионеров... Да. А для ленивых? Вот. Нет. А сколько процентов у вас скидка? Спасибо. Двадцать э, процентов. О, 20%. хорошая скидочка. Короче, мне давайте клавиатуру. вот у меня какая-то денежка. Это, это вообще -то... Это какая-то... А, это у меня карточка. Это, уго на карточке у меня денег-то 110... Нет! нет 101 это тысяча? Номер. Это номер карточки. А, это, а сколько на карточке вот денег? Ваша, вот скидка, вы ее вставляете в банкомат. Так, это это И... скидочная карта дисконтная, Да. да? Сядь, так, видите? сейчас, минуточку, куда вставлять-то, в кое сейчас, место? Сейчас его разброкируем. Давай, разброкируй. Давай, разброкируем. Вот так, дело. что дальше-то? Куда вставлять-то, в кое место, в дырочку какую? Давайте. Давай, Давайте ну, ну, помогите мне, пожалуйста, то есть старая разбитая галоша, так нифига Разбираем. не понимаю. Надо ее, ее вот туда вставлять. Так. Я Только я пин-код сама буду набирать. А тут нет пин пинкота. Тут надо говорить, что лук деньги и а они сами... А, ну, ну голосовой вызов, да? да? Так, Вот это уже можно брать? Да, а, это карточка. Акравиатура, а где моя? А, мы а где карточка? Карточ... А, вот эту карточку Может, вставлять? Давайте карточку. Карточку. Ой, какая тупая бабушка пришла. Можно? Так, и что дальше? Привезли новый товар. Ой, я еще в том магазине не отоварилась. Подождите, мне надо... Вот сходить. ваша сдача будет. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Вот это, да, моя сдача? рублей. Вот это, да. Где мой товар Так, -то? Кравиатуру я хочу. Мам, Клавиатуру. Кар... Я тебе не мама, я тебе покупатель. Маму нашел. Кравиатуру хочу. И карточка выходит. Ага, и карточка. еще и карточка выходит. Вот это да. Паша. Так, еще что? И... Вот, а, и ты его обладно угу. Круто А я думала у тебя сейчас тут это Робот-продавец Тебя-то рыло-то не видно совсем нисколько Так, это моя клавиатура, Спасибо о, крутой магазин от Вот, и еще можете купить свет Нет, мне пока не надо, спасибо, я не нуждаюсь Это не очень дорого Вы можете пригласить, купить... Вон, у нас есть еще одни покупатели для Один, для... правда, спит, конечно, уже Мам. Как мертвой хваткой спит Мам. Покупатель, вы можете купить для клавиатуры батареи А, так тебе лишь бы спихнуть товар-то Я хоть пойду посмотрю, вдруг она к моему компьютеру не подходит Пойду-ка я схожу в одно секретное место. Мне надо консультант у меня проверить, что это за клавиатура такая. Все, отоварилась. Магазин хороший. Будем жить. В нашем доме появились магазины. Какие-то новые магазины появились. Вот это один магазинчик. Здравствуйте. Здравствуйте. Электро. электромагазин. Вы продаете электротовары. Ой, я денежки забыла. Можно за денежки? Нет, тебе, не, не, да. А я их на их на кухне оставила. Я скажу, денежки возьму. Так, значит, электротовары. Мне электротовары очень насильно нужны. Они мне нужны. Электротовары. Так, скажите, пожалуйста, что у вас тут продается? Где витрина? Ух ты, вот это что ли? Это плата, да? Плата стоит. 235 рублей, очень дорогая. А она подойдет к моему ноутбуку? Она выдержит 158 килобайт. Угу. Со скидкой она стоит 255, а всего стоит 3000. Да? А мне со скидкой можно? <связь> Возьмите, пожалуйста, денежки, а то я не знаю, даже ничего, нынче деньги какие-то пошли, <связь> ничего не понимаю я в этих деньгах. 20, Возьмите сколько. Ой, к вам котик пришел в магазин, смотрите. Сейчас, подожди, я в, в этом магазине так. отоварюсь. Он сейчас 8. мне... Возьмет, так, дача, так Барсик! 700. Барсик, ты пришел в магазин электротовары покупать? Так. Что, чешусь, это блок, что ли, завел? М -м. Сын Барсика? Сын Барсика? А. Все. Спасибо большое. Давайте мне вашу покуп мою покупку. А ты мне говори спасибо за покупку. Спасибо. Приходите да, к нам пока. еще. еще я могу... Ой, я носок нашла, который раньше потерялся. Я Сейчас могу... Стирку Я могу вам показать еще некоторые платы. Ну. Но пока я не нуждаюсь, спасибо. Но вот это у меня нужно... покупочка, тут да. Тут вот это смотреть. называется... Стоять. За покупки, за покупки, за покупочки мои. Тесла. он выдержит 5 тысяч миллионов Нифига, гигабайт. ты что, колонку разобрал, что ли? Она давно тут. Она давно разобрана вот. ну ладно. И она выдержит 5 тысяч миллионов гигабайт. Ниша. Стоит 10 миллионов тысяч. Нифига ли на себе. Ее можно и радио слушать, и телефон заряжать, и да переписывать. что вы говорите, вы рекламируете свой товар. Это это модель он рабочий. Вот сейчас я вас все куплю, уйду в свою комнату, вы потом приглашаете покупателей с вот, других квартир. Вот, для компьютера, все рабочее, ага. вот банка, да, главное, киоск у вас прикольный такой. Радио. Там дальше, а, здесь вот, ну, вот вам радио еще... Даже радио продается. Ух ты. Ой, рация, блин. Рация, рация. Рация, ага. дёс, сам, чё, норму. Ну спасибо. Работа. Хороших вам покупок и, и вежливых покупателей. До свидания. Ой, еще какой-то магазин. Здравствуйте. Здравствуйте. Как ваш магазин называется? Хорошо. Разные игрушки. А, это, это магазин игрушек? Да. Так, что-то посмотреть хочется у вашем магазине. Шахматы магазин продаются, за, да? Магазин закрывается. А вот момент. это тоже продается? Почему оно на вас смотрит, а, а не на покупателя? Вот, вот. Это. А, это портрет хорошего мальчика, mm. да? 100 mm. рублей стоит. 100 рублей портрет. Хороший портрет. А вот этот чувак стоит. с, с Вот это? А вот это? Да. это кубок. 400 рублей. 400 рублей. У меня, наверное, таких денег-то нету. Ну-ка, посмотрите, молодой человек в моем кошельке. Хватит денег? 700? Понятно. Да. Я смогу купить Надежда, вас. всего лишь на это, это, это, это. Ой, мне И так это. много не надо. Я хочу сдачу. Мне, пожалуйста, портрет молодого человека за 100 рублей. Ладно. И сдачу. Берите. Спасибо большое. А сдачу? 100... Здравствуйте, Вы мне сдачу потом принесете домой, ладно? Да. А сколько вы, дад... сколько вы мне сдачу дадите? 600 рублей Хорошо, у нас улица Зеленая, а дом Подкаменный Я сейчас уйду на свою озеро Зеленого Подкаменный дом И там зароюсь в одеяле А если вы хотите других покупателей Вы можете подойти к соседям и позвать их с собой поиграть Я жду сдачу так. Вот. А что у вас еще? елка продается новогодняя до сих а, пор? Нет. А что она там висит тогда? А, а вы еще не убрали? Ее? можно купить. Ну, я не знаю. Вы можете свой магазинчик обновить. А я пошла. Пока мне надо отдохнуть. А то я скоро в обмороку упаду. Я... Вот эту вот картинку делала моя дочка младшая. Когда ей было 10 лет. Из соломы. Я ее сохранила. Прикинь. Спасибо. Так, ну все, я пошла сосед ты чё дрыхнешь там дом в нашем доме новый киоск открылся продавец номер один он продает кое-что может там тебе тоже будет что-то интересно пойдем покупать надо очередь занимать так сначала я закину видео вот это мой мой мой мой канал мой канал мой канал не дают нисколько. где где где где так мы сейчас это сейчас Пока видео будет заканчиваться. Ой, ну никакой же личной жизни. Это что такое? Так. Сейчас откроется. Бабушка, а. я типа другой человек. А ты уже друг тебя подруг... ты, Мы потом познакомимся с тобой, да? Ну? Я, типа, я теперь новый магазин строю. Еще новый? У а, ты зоомагазин. у тебя был киос, теперь у тебя будет. Зоомагазин. да? У тебя зоомагазин? Да. И что, ну ладно. У меня другой голос. Да. Здравствуйте! Э -э, открывайте новый магазин, который называется зоомагазин. Что вы говорите? Это вот там, на той улице, да, в которой там в соседней-то комнате-то. к э -э, соседней улице хотели. А, -а, а, на соседней-то улице нового магазина открылся зоомагазин. Ой, надо соседке сказать. Соседка, он дрыхнет, лапы вытянула. Вон. Надо ей сказать, как раз и зоомагазин-то в тему будет. Так, так, так, так. А может, это сосед у меня тут лежит с вытянутыми лапами. Значит, я ищу какой-какой но ну это, какой, ну это ролик, который мне надо... Так, вот этот вот, пускай он на YouTube пока загружается. Пускай он пока загружается в подвал под туалетом. В туалет под подвалом. Так, и мы в это время... Ага, все, пошло дело. Так, товарищ, а я пойду, наверное, чайник проверю, потому что Пойду я чайник проверю, я вичаю хочу, я вичаю хочу, я вичаю хочу. Вот, именно. о, у меня даже есть чистая кружка. Сегодня съездили в бассейн, бросила все на произвол судьбы, тающий холодильник, кучу грязной посуды, бардак на столе после купленных продуктов, содержимое холодильника. Сосредоточена на окне А мы зависаем, видите ли, в бассейне чай, чай хочу Чай хочу, вот чай Здравствуйте Здравствуйте. Вы от ли магазина ЗОО можете посмотреть, что у нас продается Ага, сейчас я вот Продается специальная игрушка, миска Так, и продается у нас Вот это что ли золото магазин у вас? У, -а -а, у нас продается все Ух ты! Это только привезли? Новый товар, что ли, у вас только-то? Да. Ой, надо посмотреть. Магазин только, сейчас. 20 назад А, так у вас, наверное, по открытию-то магазина большие скидки и акции. Для пенсионеров особенно, да, ведь? Да, но если есть специальные скидки. Ой, пойду деньги получу. Ой, у меня деньги-то с собой. Так-так-так-так-так, скажите, пожалуйста, вот это у вас зоомагазин, да? Да. Вот это вот мисочка, да? Насколько на сколько? Что-то ценников нету. А мы только сами говорим ценникам А Нет. так не положено по правилам торговли Миска стоит 35 рублей так 105 А это все 10, 10, 30 10, 10, 30 А бедро-то 105 что ли? А это сколько вот это-то? Миска-то? 35. Миска 35 Сейчас я посмотрю, сколько у меня денег тут Так, тут-то денег у меня сколько? У меня 10 рублей 10. Не трогайте мои деньги, пожалуйста А это что, у меня 1 рубль что ли походу? Рубль. Так, это у меня 100 рублей. Поди-ка, не хватит зарплаты это мне. Я уж себя издержалась, а не сколько они А, это 1000 Так, тысячу мы приберем. Значит, что, говорите, вот это 100 рублей? Мисочка, тогда? да? Вот это, да? -то вот это, да? Дать, только, подойдите, подойдите. Не надо. А что магазин-то оставил, товарищ продавец? Вдруг воры зайдут. О, мне подкинули 50 рублей, еще дали мне, видишь? Еще 50 рублей. Знаете, я могу вам... Да. Дать, видите, вот это у тебя бабла. А, а это что у вас и... калькулятор такой, да? да. Калькулятор. Дайте вот... мне, пожалуйста, вот эту вот мисочку для котов. У меня соседский там член кварти... член семьи в соседях живет. Миску. Наверное, ему понравится. А раньше она была сто, а теперь уже тридцать пять стоит. Не, она так и стоила тридцать пять. Тридцать пять рублей. Хм -хм. Дать... Но у меня вот только рубль десять и и сто. Какую да, денежку-то вам, вам дать? Ах, и пожалуйста, возьмите из дачи мне сюда будьте добры. Так. Будьте добры, шепотом и на вы. Пока мы там стояли на автобусе, мы купили деревенскую сметанку. Она густая, да, какую ты любишь? 20 рублей. Так, а сколько сдачи-то, если она 35 стоит? Погодите, я еще считаю не надо А, так ваш калькулятор он быстро считает. Так, 35 так минус 100 будет. 65 рублей, так, 76, ага. 70, Так, там я все заберу, 10, это у тебя там касса, да, ага. 5 рублей, ты мне всю сдать, а что ты мне 60 только сдал, мне надо 75, 65 надо сдать, пошел деньги менять, да, о, сосед пришел, сосед, иди сюда, соседушка, ты посмотри, сосед, я с тебя, знаешь что, бабло будет, я тебе купила вон эту мисочку для питания, видишь какая, да, да, да, она нравится, ты хорошо ее обнюхать, нормально, да, это тоже продается, можешь посмотреть, деньги, зарплату, зарплату выдают в соседней комнате, да, можешь купить кое-что себе, иди сходи, сходи давай, иди. Здравствуйте, так мне 5 рублей, что не даешь-то еще, мне что, 60 только сдал? Ищи давай быстрее, а то если не будет сдачи, я в такой магазин бездачный не буду ходить Так, сосед видишь, смотри, мой сосед пришел к тебе, смотри Побнюхивает там все, хочет что-то купить Давайте, 65. спасибо, 65 он мне сдал Сосед-то смотри, сосед мой, это мой сосед, он обнюхивает Так, может тоже что-то хочет, чтобы это я забираю Так, ты там покупай корм, я тебя потом насыплю 105. Придется за него опять заплатить Так, 105. И что это у меня выходит? Шестьдесят пять, у меня нету больше денег Блин, у меня вот смотрите, смотрите А, есть! Сколько стоит корм-то? Сто Это, пожалуйста, вот вам Возьмите у меня сами это И насыпьте, пожалуйста, моему соседу покушать так. а вот курсочку Да, одну курсочку Одна курсочка Сто десять рублей но он, видишь, плачет уже. Он согласен. 10 рублей, да. Сейчас тебе продавец насыпет за 10 рублей. Да. Сегодня это по 10 горсточка стоит. О, еще один сосед. Еще один сосед прискакал. Так, а он без денег, наверное. Без денег сосед. И у него горсточки нету. Все, аккумулятор сел у меня. Есть Давайте. Бери 10.